Суток. сегодня мне поступил запрос на то чтобы человек помочь принять решение это молодая женщина ей поступило предложение она не знает как поступить согласиться или отказаться ну, назовем ее анастасия допустим и сейчас посмотрим с помощью Традиционно радиант вент 2, хорошая колода, очень яркая, довольно-таки такая, ну классика есть классика. Значит, чем этот расклад, то, что я сейчас буду делать, интересен? Дело все в том, что очень часто люди задают вопросы, на которые очень сложно получить ответы именно вот в прямую, то есть это да или нет. «Поступать мне так или не поступать?» То есть конкретно вам арканы не скажут, да или нет, делай или не делай, принимает такое решение или не принимает решение. Поэтому в связи с этим есть такая возможность рассмотреть два варианта. Это наиболее правильный подход, я считаю, когда мы рассматриваем два варианта. Вот и сейчас мы будем рассматривать два варианта. Первый вариант – это как будет развиваться ситуация в том случае, если Анастасия примет это предложение? И второй вариант это как будет складываться ситуация, если Анастасия откажется от этого предложения. Для того, чтобы получить более точную информацию, нужно сформулироваться, сформулировать вот этот вот вопрос, сконцентрироваться. И есть техники, которые позволяют непосредственно подключиться к хроникам Акаши и передать всю информацию непосредственно на колоду. Именно этим я сейчас и займусь. Первый вариант, если Анастасия согласится на предложенное. Второй вариант, если она не согласится, оставить все как есть. первый вариант но ну, обещание конечно очень заманчивые, а, такие прямо я бы сказала даже удивляющие тем теми возможностями которые предлагаются анастасия а, они настолько поражают ее воображение что она даже не знает действительно ли такое может быть а что так можно было до да, хочется сказать Угу. Ну, смотрите, здесь ситуация следующая. Это предложение довольно хитрое. Оно именно поэтому и так заманчиво выглядит, что на самом деле не соответствует действительности. Если мы берем семерку кубков вместе с нашим драгоценным пятнадцатым органом, да, то это может говорить, если бы здесь не была бы семерка кубков, а другая была бы карта, мы бы рассматривали как получение денег. Но здесь мы получаем большие иллюзии. Все это не очень соответствует действительности. И, конечно, это больше эмоциональное предложение. То есть и в эмоциональном плане Анастасия получит прекрасное. То есть как бы Я не знаю, что это за предложение, и специально не спрашивала, и не уточняла. да. Но если это предложение выйти замуж, то тогда, конечно, да, здесь эмоции, здесь секс хороший. да. Но если это все таки предложение, связанное именно с получением денег, с какой-то бизнес-предложением, то здесь э, деньгами не пахнет. Здесь есть эмоции, здесь есть э, чувства какие-то, да, вот всевозможные и соблазны, очень большой соблазн. Но в завершении э, у нас выпала такая карта замечательная, как наша дорогая жрица. А наша дорогая жрица всегда хранит тайну всегда не договаривает и вообще больше молчит, нежели говорит. Поэтому скажу так, в данном случае это предложение настолько мутное, знаете, современным языком выражаясь, но мутное это предложение. И как я обычно говорю, если бы это предложение сделали мне, я бы отказалась. Ну это вот первый вариант. Да? Второй вариант, если Анастасия откажется. Ну, здесь как бы смотрим. Артуна переменчиво да. Артуна переменчиво Знаете, что я скажу? Видимо, это предложение поступило именно в связи с тем, что Анастасия вот как бы попала в некий тупик. Ей так хочется, чтобы удача была на ее стороне. Ей так хочется, чтобы что-то наконец поменялось в ее жизни. И ради этого она готова рисковать. Рисковать вот э -э и попасться вот на такое вот предложение. И я бы сказала так. Я считаю, что а -а даже, вот, даже вот такое положение вещей, какое сейчас есть у Анастасии, все равно не должно подталкивать к принятию этого решения. Уж больно оно темное. Сейчас посмотрим. Уточним. Что же у нас жрица хочет от нас сказать угу. Ага, вот смотрите. Мы уточняем, да? Что от нас жрица хочет скрыть? Жрица, вообще как бы Вселенная, она очень рациональна. Она не присылает никаких предложений, вот так вот с бухты-барахты. То есть был запрос, получили предложение. И вот она настолько ошеломила нашу клиентку, да, что она в растерянности. И тоже думает, что там подвох. Но здесь. Есть подвох, он, правда, не очень большой. Он заключается в том, что эти перспективы, они возможны, возможны и достижимы. Но, так как здесь описано чуть ли не по мановению волшебной палочки, вот сейчас придешь и все тебе будет, вот жрица именно прикрывает то, что нет никакой волшебной палочки. Нужно будет трудиться. Нужно будет стараться, нужно будет вкладывать свои эмоции, вкладывать свой труд, даже физический труд, вот в то предложение, которое ей поступило. Результат будет хороший. Только в одном случае, если мы объясним Анастасии, что не нужно пребывать в иллюзиях. И я бы даже, наверное, сказала, что здесь нужно будет поработать ей именно над своей энергетикой. Потому что когда у нас жрица выступает в качестве такого некого препятствия, да, вернее, она прикрывает какую-то тайну, да, то, как правило, это говорит о том, что человек эту тайну почему? Не потому что это тайна за семью замками, а потому что э, человек не может увидеть, он не на том уровне находится, не в том состоянии, нужно восстановить энергетику, и тогда иллюзии пройдут, будет чистый разум, скажем так, и тогда можно будет добиться этих результатов. Вот такой вот мой совет для Анастасии. Ну, я не знаю, насколько она им воспользуется, но я хотела здесь показать именно практику того, что мы рассматриваем два варианта. И в том случае, если нам нужны уточнения, и нам непонятно, да, вот эта часть, если берем одинаково, нам непонятно. Когда непонятно, всегда нужно взять и вытащить. Не додумывать, не придумывать, а взять и вытащить уточняющие карты. Иногда достаточно одно, иногда две, иногда три. Это сложно сказать. Иногда, знаете, руки как бы сами вытаскивают. Вот на сегодня все. Расклад закончен. Если вам понравилось, Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал и всего доброго.